Всем привет! Сегодня будем тестировать новый стиральный порошок Faberlic. У него заявлена новая формула, которая удаляет широкий спектр пятен загрязнений. Здесь есть у нас биоэнзимы липаза, которые растворяют животные жиры, кожные жиры, под и биоэнзим мононаза, который растворяет мороженое, йогурт и соусы. Умная формула подстраивается под любые загрязнения, любые пятна и справляется с ними. Также у порошка у нас новая гранулированная как бы текстура. Это специально разработано для аллергиков, чтобы не было даже никакой пыли от порошка при вдыхании которой может возникнуть аллергия. Итак, у нас сейчас большой кувшинчик с водичкой комнатной температуры. Мы будем в три емкости разливать. Вот она прям ну, вот еле теплая, практически холодная, потому что порошок у нас заявлен как отстирывающий при температуре 20 градусов. У нас есть три вида порошков. Это наш новый ушастый нянь. Вот он он. Будем сравнивать сейчас и тайт как бы тоже хороший порошок, да, достаточно хорошо аттестировать. Сейчас посмотрим. Причем колор насыщенный, да, вот этот цвет. Сейчас посмотрим. Так, у нас есть зеленка, которую мы будем капать в Итак, воду. сейчас капаем в водичку есть? зеленку. Порошки, кстати, разрабатываются и фасуются даже в Германии, германскими учеными. Они прям приходят к нам оттуда. Это важно. Так, зеленочку размешали и будем разливать ее сейчас по трем емкостям. Какая красивая. Так, ровно. Ну какая разница уж количество, это не ну, суть, важно. Важно, все да? Все важно. В ну в принципе случая. ровно, да. Все ровненько. Нормально. Так, теперь с какого начнем? С давай нянь. наш последний, да. давай ушастый нянь, да? Чем насыпать О, будем? Тут ложечку. Тут не заявлено то, что он концентрированный, поэтому его мы наверное побольше сейчас. Побольше, сделаем, конечно. Да, нет, нет, нет. Так, давай, чтобы видно было, что ты ушастый нянь насыпаешь пониже, опусти. Нянь. Ага. Так. Да, его точно побольше надо. Еще? Ну да, давай. Три ложки будет соизмеряться с одной ложкой нашего, Нормально, да? да? Нормально. Все, это ушастые. Так, ушастые не Потом тоже не запутаться, не забудь. Да, вот а так уж стоит. Теперь тает. Насыщенный цвет. Раз. Тоже три ложечки кладем. Ну да. Он тоже не концентрированный, угу. получается ага так возьмем наш супер порошочек не видно пониже пожалуйста ага. покажи текстуру там правда такие гранулы интересные ну ка пониже ага вот давай одну ложку так здесь у нас так, давай да. здесь у нас наш порошочек Начинаем размешивать, да, как он угу. в стиральной машинке крутится, все, да? да? Давайте начнем с ушаствования потому что мы его первые угу. сделали. Вот, начинаем его крутить. Задача он справляется вроде как, да? Нет, ну, чуть светлее. Светлее, да. Мы ну, уже видим, что от Фигарликовского посветлело гораздо сильнее. Да, это вообще что-то. Кать, они должны работать. Нет, ну, Сами машинки себе. они там стираются же, ведь она же там болтает. Вот посмотрите, даже текстура. Вот этот порошочек, он даже не растворился в воде. Посмотрите, какой осадок. Ну-ка, не болтай. О, там даже видно, вон видите, он плавает. Он даже не растворился. Не растворился в воде. Хотя он заявлен, то что ушастый нянь рекомендован для стирки детского белья. Если он не растворяется в воде, соответственно, он не оставается на одежде да? и вызывается у ребенка контактный дерматит. Да, так, тайт. Следующий, переходим О, к... Это совсем белое. <laughs> Чудеса. <laughs> так, это тайт, который... Суперчистота, да? Мне кажется, можно уже остановить эксперименты. <laughs> вот, который суперчисто, да? Вау, как чисто там в рекламе говорят. Ну, как мы видим, что с поставленной задачей он не справился. Даже У не с одинаково, вообще, с нянем. Ну, мне кажется, даже тайт похуже, нет? Один... Ну, вроде одинаково. Так. Такие вот они... А По цвету оден... пены больше, больше. Да, да. да. А тоже плавает кусками. Тоже не растворился ничего, вот, да? да? Цвет просто. -таки. Ну все, -да -да ты можешь не мешать. -да -да Мы тоже помешали, и да? То есть, соответственно, да. Он практически весь растворился там, да? Совсем чуть-чуть, он на дне Ого. есть. Смотрите, ну как он хорошо сработал, да? И он защищает наше с вами белье от повреждения, помогает цветам оставаться насыщенным и ярким супер да, сами все видите вот результат конечно шок шок результат так что вот так будем пробовать новые порошки обязательно Ну, давайте для чистоты эксперимента оставим на 10 минут еще все это ну пусть поработают мало ли может быть просто этим порошкам нужно больше время и через 10 минут посмотрим может что-то еще и изменится Итак, прошло 10 минут и в принципе ничего не изменилось только вот tight мне кажется, он хуже всех справился. Да, хуже. А ушастая нянь вот чуть-чуть посветлее тайды. Но много пены. А здесь какая-то вот гадость плавает. Тут пены практически вообще нет. Все беленькое, чистое. Скажу, слышу, Здорово. Но мы много, да, сюда целую ложку положили. Он у нас ну, концентрированный. Да. Но здесь по три ложки, простите. Поэтому сейчас будем еще пробовать на ткани. Выводить зеленку с ткани. И посмотрим, что у нас получится. Начинается эксперимент на ткани. Наливаем тоже водичку комнатной температуры. Ну, не комнатной, может, кажется, да? Сколько она у нас? 35? Да, ну, 30. Да, ладно, 30. 30. 30. 20, 20. Максимум 30. Еле-еле тепленькая. И сюда сейчас будем насыпать порошки. Равно? Да. Ну, пармейна, пармейна. Давай, порошки. Так, первый у нас опять будет ушастый нянь. Нет. Три ложечки? С... Три, конечно. На такое количество воды, мне кажется, это очень даже хорошо. Чересчур хорошо. Да. Так, давай я поболтаю, а ты пока насыпай, тайт. у нас хоть чуть-чуть растворился. Неполная ложка. Сыпанула. Да потому что ложку сломала. Вы ну и правильно. Так, давай, я помешаю, насыпай пока знаешь, пирожок. Ну что, одну ложечку нужно? Конечно. Надо? Вот обратите внимание, сразу, насколько он растворяется. Да. Видишь, сразу он идет прозрачный, жидкость такая же прозрачная, и он растворяется. Да, по сравнению с этими тремя, конечно. Очень приятный конечно. аромат, кстати. ну как. Да, да, пахнет. И, кстати, еле уловимый. Прям еле-еле уловимый. Это для многих важно. Так, теперь берем зеленку, Зеленочку. капаем на ткань. Да, да, да, на три да, тряпочки. Пинечка. Пипеточкой. петочкой. Так, от души. Во. На муль? Конечно. Вот она уже расползлась, впиталась. Будем да, окунать ее в эти растворы. Так, давай, давай первый пушастый нянь. Давай. Так. Ну помокнет да? не не пускай, да? Давай вторую пускай. Давай. Работают сейчас, конечно. Практически нет пены. Вот. И нету, в принципе, никаких частиц. Здесь Пенеси пена у нас, да, нет, да? да. Прозрачная вода, без осадка, без всякого. Ну, сейчас мы минут на пять хотя бы оставим, да? Угу. И посмотрим, что у нас по результату. Так, в принципе, видно, что тут пятно на месте пока. А здесь... Не вижу. Нет. Вот оно, да, да. Вон она. С той стороны на месте пятно. Вон она, вот mm -hmm. она. Mm -hmm. в общем, даже так, потяну. а здесь наше пятно. Здесь уже вот такое светленькое. Mm -hmm. Да, светлое. Совсем практически. И водичка-то светлая. Ну все, сейчас минут пять постоим. Вот прошло пять минут, Посмотрим. мы как бы уже в шоке тут такие Нет, все ну стоим. Ну давай начнем с другой, да, ушастый нянь. Вот. Аккуратненько. Ну видно, да. вот пятно. Во-первых, тут надо обратить внимание, то, что окрасилась ткань. И ткань окрасилась. И посмотрите, порошок, порошок, он даже тк Работать. на ткани остался, да. Соответственно, если вот порошок, поближе, ага. порошок будет, ой, цвет э, будет черное белья, угу. то, соответственно, разводы будут жутчайшие просто. Да. Так Давай что дальше. данный порошок с поставленной задачей справился. Угу. Вот этот, по-моему, тает еще хуже. Держи. Тогда не идем к вам. <laughs> Тоже тряпка вообще голубая стала еще хуже. Ещё тает хуже, ужасствования, да. не представляете? Ага. Так. Вот он. Это шок. Потому что, по-моему, там нет и следа от пятна. Только твои синие перчатки сейчас могут все украсить. Вот сюда поближе. Все. <танцик barrier> вот так. Лучше, чем новое стало было. <танцик barrier> <танцик barrier> Та <-дам! танцик barrier> да. Зеленку трудно отстирать, а тут как бы две минуты. Наверное, через две минуты уже пятна не было, <танцик pillars> и все. Вот так. так что вот так. Даже сейчас можем вот так вот разложить, да, тряпочки? Угу. Ты же потом посмотришь. Ну вот, вы сами видите результат Эти порошки уже сколько стоят, так и не растворились да, Тает вообще, девчонки, даже не берите и не думайте в, него, в его сторону никогда Ну вот, практически прозрачная водичка от нового порошка Фаберлик Так что я не знаю, как вы, я буду брать однозначно Потому что это прям шок Лучше сто раз проверить на себе, чем поверить мнению кого-либо Поэтому берите, тестируйте проверяйте делитесь своими отзывами ну и напоследок еще один фокус с настоящей тысячи да видите да настоящая все сейчас мы на нее будем капать зеленкой в эту же воду даже менять не будем мы окунем ее и посмотрим что будет давай катерина помазали Ага. Все, сейчас чуть впитается в бумагу так ну и окунаем как нам удобно в такой маленький кувшинчик то вот так да опа Смотрите, что помешать немножко, Ой, не надо. Нет. Помешали чуть-чуть уже. Смотрите, практически все. Сейчас подождем пару минуток, да? Угу. Ну вот уже минута прошла. Смотрите, почти все. Угу. Сейчас еще подождем. Нам нужно хорошая тысяча. А, кстати, порошок теперь при коротких циклах стирки отстирывает и при 20 градусах. Это очень, кстати, важно, потому что иногда нет времени долго стирать. И даже если ставим на быструю стирку, все равно он справляется и в холодной воде. Ну вот у нас сейчас холодная как бы. Ну, ну всё. вот. Все. Маленький след пока еще есть. Но это учитывая то, что мы не мешали. И то, что у нас старая да. вода. Ничего не денег. С бумаги, да, с тысячи, видите? Все. Все. Сейчас оно высохнет, и да. хорошо. Хоп-хоп-хоп. На, На других порошках мы вообще. пробовать не будем, так как они не справились да, и с бумагой, и реакции. очень жалко деньги, да. Нет. Поэтому вот, видите да. сами. Супер. И, Кстати, после порошка Фоберлик ее примет и любой банкомат, и терминал, не возникнет никаких проблем, потому что если деньги обычно бывают, знаете, в кармане постираешь с обычным порошком, то уже не принимать. У меня была такая ситуация, чуть не забрали в органы. Вот. А порошок Фаберлик не делает таких Она хуже, стала, еще чем... лучше. Она стала да, свежее, надо было всю замочить. Так что такие чудеса, пробуйте, тестируйте, берите. Порошок, конечно, вообще произвел сегодня шок-результат.